В молодости он получил прозвище «мошенник». Его жена говорила о нем, что он пьяница, транжира и бабник. Многие из его друзей считали его неудачником, потому что любой бизнес, за который брался этот человек, он распадался. Он был агентом Абвер германская разведка, но он один из немногих членов нацистской партии, который удостоился высокого звания праведник мира. Об этом человеке написано множество статей. Фильм, который сняли о нем, вошел в десятку лучших фильмов прошлого столетия. Мой сегодняшний рассказ об Оскаре Шиндлере и его подвиге ради спасения еврейского народа. Может быть, история об «Оскаре» никогда и не получила такой широкой огласки, если бы не мистер Случай. Писатель Томас Кеннели приехал в Голливуд по своим делам. Как на зло у него сломался чемодан. Отправляясь покупать новый, он зашел в один из магазинов Лос-Анджелеса. В магазине к Томасу подскочил продавец средних лет. Бойкий, энергичный, он предлагал товар на выбор. Мужчины разговорились. И уже в середине разговора оказалось что продавец по имени леопольд это один из евреев который выжил в краковском гетто леопольд обратился к томасу и сказал нас было 1200 человек спасенных оскаром оскаром шиндлером вы что-то слышали об этом человеке томас бережно записывал каждую строку истории которую диктовал ему леопольд когда они расстались у Томаса осталось глубокое желание узнать больше об этом человеке, об Оскаре Шиндлере. Много лет он собирал по крупицам истории выживших в Краковском гетто, истории спасенных Оскаром Шиндлером. И в 1982 году он издал свою книгу «Ковчег Шиндлера». Итак, наша история продолжается. Начинается Вторая мировая война. Как многие из вас знают из истории, евреев сгоняли в крупные города, где были образованы гетто, такие закрытые территории для жизни и обитания. Кстати, сейчас я нахожусь на площади героев гетто в городе Кракове, именно сюда Абвер, германская разведка и направляет Оскара Шиндлера с какой-то особенной миссией. Но Оскар был человек очень прагматичный, он не мечтал о великой Германии, он мечтал о славе и о богатстве. Он знал, что евреи распродают свои предприятия и за бесценок можно приобрести очень многое. Здесь. В городе Кракове он приобретает фабрику и эмалированной посуды. Впервые Оскар увидел последствия антисемитизма в начале 40-х годов, когда он по работе приехал в один из лагерей, куда свозили польских евреев. Именно из таких лагерей Оскар нанимал работников для своей будущей фабрики. «Когда я увидел голодных, напуганных и измученных людей, вспоминает Оскар после войны, в моей голове появилась лишь одна мысль – я должен что-то сделать для них, я должен спасти своих евреев», – писал Оскар. Такие мысли посещали Оскара еще до начала зверства СС и кровавых расправ над еврейским населением Кракова. Он писал в своих воспоминаниях о евреях как о своих близких. Шиндлер вспоминал, что он рос с евреями. Мы вместе ходили в школу, вместе были в одной компании. Они были частью моего общества». Сейчас я нахожусь возле той самой фабрики, на которой работали евреи, спасенные Оскаром Шиндлером. Всего их было 1187 человек. На самом деле, людей, которым помог Оскар, было гораздо больше. Кому-то он доставал теплые вещи, кому-то помогал медикаментами. Просто эти люди не попали в тот самый список Оскара Шиндлера. Шиндлер обманным путем забирал своих евреев из Краковского гетто, а также из трудового лагеря Плашев, который находился здесь, также недалеко от Кракова. Заведя дружбу с комендантом этого лагеря ОМОНом Геттом, он выманивал у него своих евреев. Взамен он поставлял дефицитные товары, дорогую выпивку, и каждый раз, проводя застолья с комендантом, он убеждал что эти евреи именно необходимы ему. Он говорил, эти 10 человек будут очень пригодны в шлифовании эмалированной посуды. А эта женщина будет отличной машинисткой для фабрики, которая будет вести учет товара. Он хотел спасать, и он спасал своих евреев, придумывая все новые и новые легенды, только лишь с одной целью – спасти хотя бы еще одну жизнь». Наступил 1944 год. Красная армия подходила к Ракову. Евреев начали массово отправлять в лагерь смерти Асвенцем. Оскар Шиндлер собирает свой список для того, чтобы переправить своих евреев в город Брюнлиц. Во время отправки рабочих с фабрики Шиндлера в Суматохе теряется один вагон. Как выясняется позже, этот вагон наполнен Маленькими еврейскими детьми Оскар ищет его повсюду и находит здесь, в освенцами. Он обращается к начальнику лагеря с просьбой отпустить детей, аргументируя тем, что маленькие ручки особо искусно изготавливают патроны для немецкой армии. В конце концов начальник соглашается отпустить вагон с еврейскими детьми. Как позже вспоминает Оскар Шиндлер, все произошедшее было настоящим чудом. Поступок Оскара Шиндлера, несомненно, заслуживает уважения и внимания. Как человек в такое непростое время, рискуя собственной жизнью, преодолев свой собственный комфорт, смог пойти против нацистской Германии и отважился спасать евреев? Это что, совесть у человека проснулась? Или, может быть, сам Господь Бог коснулся его сердца, чтобы он совершил такой поступок? Если честно, я до конца сам этого не понимаю. Но могу лишь предполагать, и предполагаю я следующее. Я объединяю эти два понятия, думая о том, что у человека была совесть, он открыл ее для того, чтобы Господь Бог коснулся его. В одном из разговоров со своим бухгалтером Исаком Штерном, Шиндлер услышал от него фразу, которая взята из Талмуда. И гласит она следующее. Если ты спасешь одну жизнь, ты спасешь целый мир на сегодняшний день в мире проживает порядка 10 тысяч евреев это потомки тех которых спас когда-то оскар шиндлер как мессианский еврей читающий новый завет я вспоминаю слова иисуса которые перекликаются с делами оскара шиндлера нет больше той любви если кто положит душу свою за друзей своих оскар шиндлер просил похоронить его в израиле в городе иерусалиме его тело покоится на католическом кладбище на горе Сион.